Чаще всего хозяева скрывают то, что находится внутри, а тут уникальная возможность смотреть на все эти машины, на то, как работают люди, вот. оценить, может быть, как-то визуально качество, что здесь все чисто, что здесь не какой-то завод, где везде стружка валяется, там, допустим, и так далее. Ну и второе – это пообщаться с людьми, потому что основа вообще любого производства, хорошего производства – это сотрудники. Здесь я сам убедился, что работают здесь профессионалы, что все инженеры хорошо разбираются в вопросах, все доброжелательные, все готовы все показать, рассказать, на любой вопрос ответить.